Приветствую. Экономы, и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Это видео будет об экономике. Но это не точно. Нет, нет, точно, точно. Дело в том, что смотрел некоторые видео на YouTube, посвященные... Ну, там экономисты, да, называют, люди, называющиеся экономистами, там рассказывают нам про экономику, делают экономические разборы. Вот, и, соответственно, смотрел на это все, и, в общем-то, у меня появились... Ответы в этом видео мы их затронем как ни странно, экономика, кстати дает ответы на некоторые конспирологические вопросы например, кто такие хозяева денег что такое однополярный мир какие цели у этих хозяев денег ну, не только однополярный но и двуполярный мир, да? третьего полярного мира его не существует этого мы тоже коснемся ну, а начнем мы, друзья, с денег дело в том, что Мало кто вообще задавался вопросом и понимает, что такое деньги. Для некоторых это просто вот резанная бумажка. Для некоторых это эквивалент в виде там, бутылки водки. Не знаю, литра молока. Что можно принять, как бы, да, за обмен. Ну, это бартер. Вот, бартер. Это естественный обмен, это не деньги. Нет, нет, нет. Итак, что же такое деньги? Ну, возьмем просто само слово. День, га. То есть, ну, день всем понятно, что это светлое время суток, да? Ну, га это движение. Ну, нога, дорога. И, кстати, тут слово мега, нега, не нет движения. Да? Ну, так, в общем-то, я для себя объясняю, спорить ни с кем не собираюсь, хотите, используйте, хотите, нет. Так вот, деньги. Что же это такое? Думаю, что деньги только в Советском Союзе, в общем-то, понимали, что это такое. У нас были такие термины трудодни и человека-часы. То есть вы, по сути, это такой маленький печатный станок. Той энергии, которую вот вы производите что-то, да, вот той энергии, которую вы -то услугу, товар произвели, она вот вылилась в эту деньгу. Вот. Не бартер, не естественный, не шкурка соболя. Нет, это именно вот такой эквивалент вашей энергии. Он материализовался вот в определенную вот эту резаную бумагу, монетку. Вот, вот такая деньга. То, что это именно движение дня. То, что за день вы, соответственно, произвели. Ну, за час там, человека час, да. Вот. Это мое объяснение. Я к нему пришел. У вас может быть другое объяснение, и это нормально. Ну, если нравится, пользуйтесь моим. Так вот, это вопрос о деньгах. Почему я это. Вам рассказал, потому что хозяева денег, да, этот термин я услышал от Катасонова, экономиста, лучшего я пока не придумал, пользуюсь им, но он не очень корректен. Вот здесь я объясняю почему, потому что они хозяева не вас, а ну, той бумаги, да, которую они включают в печатный станок, то есть своего печатного станка. И именно поэтому здесь еще мы же экономики коснемся, вот вы, у вас есть бюджет, но... У вас не может быть своей личной экономики. Пока не может, пока не было определенного инструмента криптовалюты. Немногие понимают, что это такое, на самом деле, это инструмент как раз именно для вас, когда вы можете стать не элементом, а как, ну, как маленькой страной. У вас вот тогда будет экономика. Но понимаете, что это будет криптовалюту свою выпустить? Да, вы выпустите. Если вы это сделаете не ради какой-то... МММ-структуры, да, вот эта вот биржи авантюристической, чтобы, так скажем, обокрасть людей, да, залистить свою валюту, ее криптовалюту, потом повысить курс искусственно, потом, соответственно, снизить, покупать, играть на этой бирже, да, и, соответственно, просто ну, обокрасть людей. Если цель ваша как у страны, да, то вам надо будет строить свои инфраструктуры логистические цепочки, выстраивать, что вы там произведете, какой то товар, то есть вы ну, как маленькая страна будете. Но этот инструмент у вас уже, вот, криптовалюта, он есть, пожалуйста. Вот. То есть деньги сегодня, они даже лес вырубать не надо, да? монеты, металл, литий, достаточно вот электронные, деньги виртуальные, пожалуйста, чик, раз, и вот у вас уже несколько миллионов на счету, да, допустим. Вот. Но банк этого не может сделать, поэтому я говорю, банк не хозяин денег, он не может сам вот эти виртуальные на счету поставить, нулики. Ну вот так, не может все это преступление. Вот так вот. Поэтому вот такие хозяева так называемых денег, ну они не денег, а вот этой вот эквивалента. Да? Вот. Пока лучше термины не придумал, поэтому пользуюсь пока им. вот Теперь мы подходим к самому интересному, в общем-то, об экономике. Вот здесь вам будет уже, пожалуй, интереснее. Мы сегодня не можем говорить об экономике какого-то государства. Потому что, ну, я уже уговорил вам в других роликах, что ни одна страна сегодня не может включить печатный станок самостоятельно. Она не обладает суверенитетом. Поэтому у них нет никаких экономик. Ну, нет у них экономик. Что они делают? Они идут в ФРС США напечатать и нам долларов, да? Вот. И Америка, в том числе, хоть она и называется Фарыш США, но Америка тоже печатает там себе доллары. Не сама по себе Америка, а именно вот через эту структуру. И самое интересное, вот здесь самое такое, вот многие там, да, видели ролики, а кому должны все страны мира, в том числе и США. Да? Ну как кому? Вот этим хозяевам денег. Это о чем говорит? Они дальше чтобы логическую цепочку не продолжают вот этот, да, анализ аналитических вот это, фактов, вот. а мы приходим к выводу, что нет как ни странно экономики стран, а есть мировая экономика и ей рулят вот эти самые хозяева денег, которые вот этот печатный станок включает, вот и теперь мы подходим многие же спрашивают ну а какая цель там вот конспирологические теории да кто за ними скрывается да никто не скрывается Такие же люди, как мы с вами, ну, не факт, что все на этой планете живут не только люди. Но об этом пока я не буду говорить. Это не сегодняш... тема сегодняшнего ролика. Ну, вот просто есть те, кто пришел немножко раньше нас, да, живут пораньше. Немножко вот, правило, тут установили порядок в этом общежитии немножко, да, как бы свой. Вот. этот порядок время-то времени меняется, но не так быстро есть инерция. Ну, представьте племя обезьян, да, и вожак бы сразу сказал, давайте металл лить, там деньги печатать. Ему племя сказал, ты что там, сдурел вожак? Его, какой бы он там альфа-самец не был, его племя просто камнями закидал". Поэтому он так сразу, какой бы умный не был, сказать не может. Вот. Поэтому хочет развитие будет действовать медленно, медленно, медленно, медленно. А, вот еще почему экономику даже человеку трудно вести, потому что, ну, что его экономика будет, это срок его жизни криптовалютом он выпустит, да. А кто за него Мы дальше будет ее продолжать? Вот умер человек. И с одной стороны, ну, блин, это короткий срок. С другой стороны, ну, некоторые страны этого срока не доживают. СССР какой бы большой, великий не был, ну, что там, 70 лет, да? Ну, рубль ходил, ходил, великий, да, был мощный. Ну, бац, 70 лет не такой уж большой срок. Поэтому, да, вы можете быть целой страной, печатать свои деньги, пользоваться криптовалютой. Ладно, это мы ушли. Итак, хозяева денег. Вот, немножко субурно, да, получается? Вот. Хозяева денег. Какой же у них, соответственно, может быть умысел? Да, в общем-то, никакого. На самом деле все очень просто. Экономика, вот, как я вам уже сказал, смотрят ролики, а люди не понимают, что такое экономика. Экономика – это, в общем-то, баланс. Баланс между денежной массой и производством товаров, ничего более. Вот. Просто баланс он плавающий. В отличие от бухгалтерии, где у вас сальдо нулевое, должно быть иначе, либо вас обокрали, либо вы обокрали да, в бухгалтерии, то здесь он идет, вот этот баланс, он плавающий такой получается. Вот, растет население, денежной бумаги надо побольше, соответственно, вот, баланс увеличивается. Там Товары там произвели, если их больше произвели, там немножко упала там, стоимость, вот такой плавающий баланс. Вот. И ничего больше-то по сути, а вот эти так называемые экономисты впихивают, они путают экономику, бюджет, финансы, б... не финанс, а бизнес, рынок, все туда, бухгалтерию, все впихнули и говорят, это все экономика. Нет, господа, это не экономика. Это не экономика. Экономика как раз вот это печатный станок. Вот. ну, Логистические цепочки, соответственно. Но они же туда впихнули все. И, говорят, и еще туда и паразитов впихнули, ну типа вот эти вот фьючерсные рынки, да, вот эти вот ой, фьючерсные, говорю, венчурные рынки там, кто играет на биржах, ну короче паразиты от экономики, вот они говорят от экономики, что они там производят, что они производят, какие фонды, какие фьючерсы. Здесь, кстати, тоже, почему я считаю, что страну довели, вот то, что сегодня называют экономикой, есть ограбление, потому что, ну, как можно человека, не какого-то лентяя там, или кто инвалид, там, пенсионер, нет, а работающий человек, который честно работает с 8 утра там, до 5 вечера, да, ему не хватает денег на жизнь, он берет кредит. Это что такое? Это как такое возможно? Почему у него нет таких средств на жизнь? Как можно довести страну, что вот человек, который работает 8 часов в день, да, нуждается еще в каком-то кредите? Это ненормально. Так не должно быть. Повторяю, нормальный человек. Не в чем-то ущербный, ущемленный там физически или интеллектуально. Нет, это а нормальный обычный человек. Вот. И ему не хватает денег. То есть довели специально, держит вот этот курс, чтобы денег не хватало. Это потому что кредит это ненормально ограбление. Его узаконили ограбление и говорят, ого, все хорошо у нас как-то. Вот. Итак, идем дальше. Какие же планы у этих ребят? Ну, смотрите, на самом деле никаких целей нет. Поэтому мы как раз подходим к однополярному двуполярному миру. Вот сегодня вот этот однополярный мир, да, вот эта вот мировая экономика, она к чему подошла, что они а нет равновесия-то. Понимаете, когда в стране нет равновесия, ну что происходит? Давайте представим простой детский пример качели. Ну вы пришли к качелям, сели на качели, а на той стране никого. Ну что это? Неинтересно, скучно как-то, да? Теперь давайте представим, что на качелях кто-то худой, но опять ничего не получается. Давайте представим, что на качелях, на качелях такой же, как вы качели уравновесились, и ничего не происходит. Что-то не так, да? Что-то не так здесь. А теперь представим, что вы начали раскачиваться. Что-то происходит, происходит движение. Какова цель данного? А просто чувствовать, получать удовольствие, наслаждение. Понимаете, не нужно отделять вот здесь чувства, эмоции, наслаждения, да? Вот. Потому что это ограничение усечения, так как вот глаза могут смотреть, могут видеть, да? Вот. То есть что-то одно использовать. Или как у нас несколько органов чувствующего мухопоняния, да? в чем-то. Ну зачем? Зачем это ограничивать себя? Зачем, говоришь, надо только чувствовать, не нужны эмоции, не нужны там удовольствие, Нужно все, нужен весь спектр. Вот. Дело в, в процентном соотношении только, чем больше, чем меньше. Вот и вся. Каждому, как говорится, свое Кому-то больше нравится удовольствие, а кому-то чувствование И тем не менее, вот когда процесс происходит Когда вы качаетесь на качеле, Больше ничего не происходит Вы получаете наслаждение, удовольствие от этого процесса А если, повторяю, либо кто-то худой Вам конкуренция не может составить Либо он такой же, но не включается в процесс Никто не получает удовольствие Поэтому Будет вот этот двухполярный мир. Он будет. Вот смотрите, ребята объединились в Евросоюз. То для чего? Предполагалось, что они создадут что? Ну, после Советского Союза вот его развалили. Был двухполярный мир, качели качали все получали наслаждение от этих качелей. Да? Советский Союз, Америка, противостояние, шли вперед, там космос. Все такое не стало, Советского Союза, все забохло, никакого космоса, ни хрена нет, ничего, никакого развития. Никуда не идет, собственно. Качели не качаются, неинтересно. Предполагалось, Евросоюз заменит Советский Союз. У них как бы печатный станочек такой, евро будет печатать. Но они что? А они с этих качелей слезли и пересели на сторону своего оппонента. Ну, к американцам, к континенту американскому, да? И что в результате? Та сторона пустая, никто не качается. Хозяева денег почесали репу. Так, что-то тут не то. То есть хозяева денег, которые печатали в СССР, на советском станке-то их-то как бы не стало. А -а -а. И нужно вводить вот, ребят, которые бы вели печатный станок. То есть экономика, она должна работать, она не может вот быть глобальной. Не работает ни хрена, как мы видим. Да? Глобальная это вот экономика на сегодняшний день. На сегодняшний момент, которая есть после СССР. Вот. Что же ребята сделали? Они создали китайское чудо. Вы думаете, это просто так, что ли, туда деньги вливались? Нет, они создали китайское чудо. Вот. Экономика Китая, бац, подпрыгнула вверх, туда миллиарды долларов ввлились. Но, но что-то пошло не так. Что пошло не так? А дело в том, что китайцы как раз те, кто вот этот баланс понимает буквально. Баланс! То есть никакого движения у них не должно быть. Они вверх не снег, они боятся, они что вы, что вы, вот баланс, строго вот равновесие, буквальное равновесие. Получают ли они от этого удовольствия, я не знаю, наслаждение, но дело в том, что когда качаетесь на качелях, получаете удовольствие. А если вы просто сидите, что вы получаете наслаждение от просто сидеть на качелях? То есть мало вам на стуле посидеть, вы сели на качели, чтобы что? Опять ничего не происходило, как на стуле, что ли? Нет, качели не для этого. Качели это вверх-вниз, удовольствие. Но, соответственно, хозяев денег такие реку почесали. Но Китай не тот. Видимо, с Индией с Африкой та же история, не получается с ними, и возвращаются снова, снова двуполярный мир, только уже со стороны, соответственно, России и снова будет создаваться что-то вроде Советского Союза, то, что сейчас, в общем-то, и происходит. Кто не понимает, что это такое? Войны, там еще что-то. Да нет, друзья. Просто вот этот двуполярный мир должен быть, он будет, это равновесие. Без равновесия просто хрень полная. Ничего не будет происходить, будет только деградация, стагнация, упадок. Ну, это либо коллапсирование, да, либо разоплощение, разлетание в стороны. Все. Вот. Как бы материя вот так существует. Как я понимаю. Ну, я понимаю, что такое разоплощение, кстати, коллапсирование, я пока не понимаю может все упасть, так как черная дыра это в общем-то бред плана, это не тема данного ролика. Так что вот, друзья, экономика дает ответ на такие вопросы. Кому все должны, да? Уже давно глобальная экономика, но это не нравится, потому что глобальная экономика это не экономика, это не развитие. Это что? Ну вот они там ну, они не получают, ну какое может быть еще удовольствие от всего этого? На качелях. Сидишь ты и никого нет напротив. Не покачаться, ничего, удовольствия не получить. Так что все на самом деле просто в этом отношении. Нет никаких там целей или еще чего-то там вот, такого нам неизвестного, конспирологического. Нет. Они также изучают мир, как и мы с вами. У них здесь нет каких-то далеких знаний, больших знаний. Нет, ничего нет. Они, может быть, видят чуть-чуть больше картину эту, но ну, ну, не намного. Также изучают этот мир. Они также, ну, просто пришли чуть-чуть пораньше. Просто правила общежития на этом свои как бы поставили, да? Вот. А кто построил общежитие, чье оно, никто пока не знает. Ну, вот как-то так. Так что это мое видение, Я никому его не навязываю. Я с вами не спорю. Я не хочу вам ничего доказывать. Просто вот рассказываю. Можете воспользоваться, можете нет. Можете написать, что вы думаете иначе. Если ваши аргументы мне понравятся, возможно, я пересмотрю свои доводы, выводы. Либо нет, продолжим думать так, как думаю. Но вот пока на сегодня это так. Остались еще, конечно же, вопросы иного характера. Придем к ним попозже, к ответам на эти вопросы. Ну вот. Автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией на этом ролике завершаю до следующего видео.